Виды льготных ипотек. Наиболее популярная льготная ипотека на новостройке. Ставка на сегодня составляет 9%. Для Ленинградской области и Санкт-Петербурга максимальная сумма кредита 12 миллионов. У вас обязательно должен быть первоначальный взнос 15%. Для остальных регионов 6 миллионов рублей. С Максимальный срок кредита 30 лет распространяется только на квартиры в новых домах. Семейная ипотека. Ставка 6%. У вас также должен быть первоначальный взнос 15%. Распространяется на людей, у которых появились первые или последующие дети, начиная с 1 января 2018 года по конец декабря 2022. Срок действия этой программы до конца декабря 2023 года. Распространяется на квартиры в новых домах и на индивидуальное жилищное строительство. Сельская ипотека. Распространяется на Ленинградскую область, не распространяется на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург. Территория, где применяется сельская ипотека, это население не более 30 тысяч жителей. У вас должен быть первоначальный взнос 10%. Для регионов сумма кредита максимально составляет 3 миллиона. Для Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 5 миллионов. Помните, деньги есть всегда. Главное разумно ими управлять.